Здравствуйте! Сегодня у нас третье видео, и я расскажу о личном элементе огня Ян. Используя тот же самый калькулятор сайта Мингли, вы можете включить любой другой, вбить там свою дату рождения, либо ребенка, мужа, друзей, и посмотреть, если у вас в дне, потому что я напоминаю, личный элемент считается от дня, и если у вас в дне есть Янский огонь, он выглядит именно вот так, то есть именно такой иероглиф. Об огне Ян я могу долго говорить, очень люблю этот знак. Они волевые, но очень часто не доводят дела до конца. То есть, знаете, это скорее идейный вдохновитель, это лидер, но дальше доделывать лучше за ним. Они решительные. Захватчики. Почему захватчики? Достаточно легко запомнить, потому что что делает огонь? Он везде начинает распространяться. И достигаторы. Вообще личный элемент огня Ян считается образ солнца. Да, то есть он всем светит, всех обогревает. Он, огонь Ян он очень активный. Зачастую эти люди открытые, откровенные и частенько щедрые, потому что, опять-таки, как я уже говорила, да, солнце оно дает тепло всем абсолютно. Неважно, какие люди этого человека окружают, он готов всех обогреть. Очень любят все, чтобы делалось быстро. То есть это такие, вот, скорее даже отрицательная черта, нетерпячка у них очень часто. Но, с другой стороны, они могут чуть больше успевать, чем кто-то другой. И, не знаю, отнести это к плюсу или к минусу, а любят авантюры, и иногда, если им скучно, они могут сами себе это устроить. Вот, собственно, и минусы, да, то есть они импульсивные. Вот, хочу сейчас и все, вы положь, хочу все и сразу опромечиваем, могут проявлять агрессию и могут рисковать зачастую не продумав. И еще такая вещь, то есть с одной стороны обогревает всех хорошо, но с другой стороны человеку, ну, условно, это я сейчас аллегория, конечно, говорю, то есть а если человеку даже не нужно, да, чтобы его обогревали, он все равно обогреет, и солнце еще может и сжечь другого человека. Но опять-таки я имею в виду образно. Ну, На самом деле у всех людей есть как положительные черты, так и отрицательные черты, и в разное время, в разные моменты что-то проявляется больше, что-то проявляется меньше, плюс еще зависит от того, какой элемент вам полезен. На этом я заканчиваю, жду от вас пальца вверх, если вам было интересно это видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, потому что будет еще много видео. И тот, кто пропустил, я советую посмотреть предыдущее видео про, про дерево, и я там как раз объясняю очень легко и доступно о событиях 2022 года, которые у нас начались, по-моему, там 24 февраля, если я дату помню. Правильно. А Если какие-то вопросы, что-то непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно прочитаю и отвечу вам.